Сегодня я хотел бы вам дать такой вот обряд, который можно произвести на Ивана Купалова. Ну, по идее, его можно сделать в любое время. Я хочу назвать этот обряд «Убирание блокировки денег». Очень часто люди мне говорят или пишут, Андрей Андреевич, дайте какой-нибудь магический обряд или какую-нибудь действенную магию, которая бы могла убрать блокировку денег, так как много зарабатывали, все было в жизни хорошо, а потом раз, и все исчезло. Можете ли нам вновь открыть это все?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 выбросить, водичку слить, а саму фасоль и горох, там, то, что получится, просто ни во что не заворачивать, выкинуть. Если та фасоль, которая в вашем магазине лежит, ее кто-то найдет, не имеет значения. Если кто-то подметет и в этот же день выбросить, не имеет значения. Если в лесу съедят данную фасоль звери, тоже не имеет значения. Одним словом так, в кармане один день проносили, после этого на следующий день Выложили часть фасоли у себя в магазине или там в своем бизнесе, где-нибудь положили, так чтобы никто не видел. После этого где-нибудь на улице в сухом месте положили, желательно спрятали где-нибудь. Очень хорошо подходят памятники. Если есть памятники старины, вот куда-нибудь в памятник старины необходимо такую фасольку понатыкать, так чтобы она там не гнила. Ну и третий остаток фасоли, горохой, и там остальных четырех или там трех видов бобовых, необходимо дома сложить просто в чашечку, залить это водичкой, положить где-нибудь на холодильник или на шкаф, так чтобы никто не трогал, и через неделю свободно выбросить. Таким образом вы уберете, разблокируете у себя заблокированные деньги. Скажите, вам было это полезно, то, что дал? Обязательно поделитесь эффектом от обряда работает он очень быстро могу сказать что это с позиции психологии но ну, совершенно бредовая идея там разбрасывать карты раскладывать фасоль но ну, вы знаете почему-то это работает вот так каким образом новые грегоры проникают в человека ну сегодня не эта тема подскажите пожалуйста хочу сделать тату на тело можно это по эзотерике. Или есть специальные символы, например, шестиконечную звезду на груди Хамсу. Я очень рекомендую, если вы когда-нибудь соберете сделать какую-нибудь татуировку, то обязательно сделайте шестиконечную звезду э, на груди и в середине напишите букву ЙОД. Таким образом, вам будет всегда вести, и люди будут к вам всегда очень хорошо относиться. Дальше. Чтобы ребенок поумнел, нам же это необходимо, чтобы ребенок поумнел или кто-то из близких поумнел, вам поможет хрустальная черепашка. Найдите в интернет-магазине хрустальную черепашку или прозрачную черепашку и разместите рядом с человеком, который, по вашему мнению, или рядом со своим изголовьем кровати, такую хрустальную черепашку. И очень заметно начнете... Замечать, как вы начнете концентрироваться, как ваше сознание станет более сконцентрированным, и память, и концентрация ваша во многом улучшится. Очень нравится все, что вы даете на ступенях. С интересом стараюсь смотреть все вебинары, чтобы набраться житейской мудрости и уметь правильно решать жизненные ситуации. Ученица школы Кайлас. Должница меня обманула и скрывается. Делаю практику-бутылку, приговариваю, что она обманется, вруня, как вы учили. Даю задание двойнику забрать у нее мои деньги, но ничего не меняется. Нет, нет, вам необходимо дойти до второй ступени или до третьей платной ступени. И там я говорю, как сделать договор. Вот если подписать договор и после этого забыть об этом, то поверьте, отдаст все. Поверьте, отдаст все. А можно обряд от зависти и зла. Ну, раз вы хотите, ну, конечно. Итак, для того, чтобы убрать зависть и зло, а также для того, чтобы убрать любое проклятие и проблему в жизни, я рекомендую использовать или выполнить следующий обряд. Возьмите в правую руку семь перцев чили сушеных и проведите семь раз над своей головой или человеку, которому вы должны провести обряд убирания невезения в жизни» проклятие проблемы и так далее и семь раз над головой человека после этого бросьте в костер тут же отворачиваетесь и уходите, не дожидаясь до того момента когда перец прогорит если вы над человеком это сделали и после этого сжигаете это в костре если человек в этот же момент когда вы это делаете начнет очень сильно кашлять или чихать даже если находится на расстоянии это говорит о том, что у человека была все-таки вот такая приворотная магия, или, было, или он был носителем а, проклятия а, злобы, или проклятия зависти. И вот таким образом это можно было бы убрать. Но не у всех есть, наверное, перец сушеной чили. А, можно ли чем-либо заменить? Можно. Можно вместо перца чили взять пригоршню каменной соли. И точно так же 7 раз провести, взять в правую руку семь раз провести, над головой человека, после этого бросить вагон, не поворачиваясь, уйти. Чтобы все сожглось, вот здесь есть такая особенность. В случае, если вы это сжигаете в квартире, это можно делать в квартире, такой обряд, сжечь, допустим, это все на сковороде или сжечь это все там в какой-нибудь тарелке, но обязательно это должно покинуть пределы вашего дома. Если работаешь за компьютером, можно бобовые положить перед монитором или на ноутбук? Да, можно.